Всем привет! Меня зовут Наталья. А вы знаете, что в Метрике есть функция для удобной работы с отчетами, которые вам нужны постоянно? Отчеты можно сохранять, добавлять в избранное и, главное, создавать по расписанию. Такие отчеты будут построены с точностью 100%, то есть без сэмплирования, и при этом они мгновенно откроются в интерфейсе. Давайте посмотрим, как это сделать. Откройте отчет, который необходимо создавать по расписанию. Кликните на иконку часов, введите название отчета. Укажите, как часто нужно создавать отчет – ежедневно, раз в неделю по понедельникам или раз в месяц по первым числам. Частота подготовки отчета будет определять период, за который он будет построен. А система запомнит все выбранные параметры отчета – набор метрик и группировок, модель атрибуции и другие параметры. Когда отчет будет готов, на почту придет письмо со ссылкой. Отчет откроется моментально, ждать загрузки не придется, даже если он построен по большому объему данных. В поле e-mail укажите почты коллег, а адреса вводятся через запятую. Им не обязательно иметь доступ к вашему аккаунту в Метрике. Данные отчета будут доступны в прикрепленных к письму файлах. Все ранее созданные отчеты и заданные расписания вы можете найти в разделе «Отчеты по расписанию». Если вы решите отменить подготовку отчета, то вам нужно перейти в раздел «Отчеты», «Действующие расписания». В строке ненужного отчета нажмите на значок корзины. После этого отчет не будет приходить на почту и переместиться в архив. Как видите, это легко, быстро и удобно. А сэкономленное на подготовке отчета время можно посвятить продвижению бизнеса в интернете. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!